Центр принятия решений. По значимости вторым вопросом, глубоко интересовавшим магов Древней Мексики, был центр принятия решений. Благодаря практическим результатам своих стараний, маги нашли, что на теле человека есть место, которое отвечает за принятие решений. Это оказалась V-образная ямка, еремная впадина, расположенная у основания шеи, на самом верху грудной клетки. Маги считали это место в высшей степени тонким и чувствительным, так как в нем накапливается особый вид энергии, дать определение которой маги не могли, Поскольку, не исключено, она сама являлась этим определением. Тем не менее, маги были абсолютно убеждены в том, что чувствуют присутствие и результат воздействия этой энергии. Они утверждали, что она выталкивается из центра очень скоро после рождения и никогда не возвращается в него, лишая человека самого главного, того, что не могут дать ему энергии всех остальных центров вместе взятые. В течение многих веков магии указывали на неспособность человеческих существ к принятию решений. Маги говорили, что человеческие существа создали мощные общественные институты, которые брали на себя ответственность за принятие решений. Поэтому человеческие существа сами по себе ничего решать не могут. За них решает общественный порядок. Они же просто выполняют решения, принятые от их лица. Вообразная ямка, находящаяся в основании шеи, считалась магами местом столь невероятной важности, что они даже редко касались ее, а если и касались, то только с ритуальной целью. И не рукой, а каким-нибудь предметом. Дон Хуан Матус говорил мне, что для этого использовались отшлифованные до зеркального блеска палочки, сделанные из твердого дерева, кости животных или даже человека. Поверхность, касающаяся V-образной ямки, должна быть совершенно круглой, как уголовки кости, и совпадать по размеру с углублением на шее. Маги плотно прижимали палочку или кость, надавливая на край ямки. Эти же предметы, как говорил Дон Хуан, использовались, правда, очень редко, в качестве массажеров, а также для того, что сегодня мы называем акупунктурой. «Как им удалось обнаружить, что именно эта точка и является центром принятия решений?» – спросила Дона Хуана. «В каждом из энергетических центров тела, – ответил он, – имеется концентрация энергии. Вихрь энергии, как воронка, вращающаяся против часовой стрелки». Относительно того, кто смотрит на нее, конечно. Мощность определенного центра связана с силой вращения. Если вращение слабое, значит центр истощен, энергии в нем почти нет. Дон Хуан объяснил мне, что в теле человека существует шесть мощных вихрей энергии, которые доступны для умелого обращения с ними. Первый находится в области печени и желчного пузыря, второй в области поджелудочной железы и селезенки, третий в области почек и надпочечников, четвертый в области v ямки у основания шеи. Этот центр имеет свою особую энергию, которую видящие видят прозрачной, как вода. Эта энергия текучая, как жидкость. Проявляющаяся текучесть этой энергии – это следствие качества подобного фильтру, который просеивает всю приходящую к нему энергию и пропускает через себя только ту, которая подобна жидкости. Данным качеством текучести энергии обладает только этот центр. Пятый центр, который есть только у женщин, это область матки. У некоторых женщин, пояснил Дон Хуан, в матке есть такая же текучая энергия, подобная жидкости, естественный фильтр, экранирующий излишнюю энергию, но этим свойством обладает не каждая матка. Шестой центр расположен на макушке, но с ним древние маги никогда не пытались взаимодействовать. Каждый из магических пасов связан с одним из пяти центров, но нет ни единого упражнения, относящегося к шестому. «За что такая немилость?» – спросила Дона Хуана. «Шестой энергетический центр», – ответил он, – «не принадлежит человеку. Мы, люди, постоянно находимся в осаде. Этот центр как бы занят нашим невидимым противником, от которого есть только одна защита – укрепление всех остальных центров. Часть человека оккупирована? – засомневался я. – В этом есть что-то от паранойи. Для тебя – да, для меня – нет, – возразил Дон Хуан. – Я вижу энергию и вижу, что энергия макушки не пульсирует, как в остальных пяти центрах. Она колеблется вперед-назад, довольно противно и довольно чужеродно. Я также вижу, что у мага, которому удалось победить ум, который маги называют чужеродным устройством, энергия на макушке приобретает точно такой же пульсирующий характер, как и в других центрах. Вращение энергии в центре принятия решений самое слабое из всех. Вот почему человек редко что-нибудь решает сам. Маги видели, что после выполнения некоторых магических пасов этот центр активизируется. И они принимали очень правильные решения по таким вопросам, о которых раньше даже и думать боялись. Дон Хуан часто и горячо говорил о том, что маги не просто не хотели, а панически боялись дотрагиваться до ямки, находящейся у основания шеи. Единственным исключением служило выполнение магических пасов. Только в этом случае они терпели вмешательство извне. Упражнения служили средством укрепления центра принятия решений, с их помощью собиралась рассеянная энергия и тем самым устранялась нерешительность. По словам Дона Хуана, усталость и тревоги дня вели к рассеиванию энергии, вследствие чего и появлялась нерешительность и сомнения при принятии решений. Маги видели, что тело человека является запечатанным конгломератом энергетических полей. Никакая энергия не может проникнуть внутрь запечатанного конгломерата, и никакая энергия не может из него выйти. Для магов линии Дона Хуана чувство потери энергии, которое иногда все мы испытываем, являлось следствием ее рассеяния, либо выталкивания из пяти естественных энергетических центров. Маги считали, что энергия выталкивается центрами и рассеиваясь, идет к внешней границе нашего существа. Когда маги Древней Мексики касались темы внешней границы нашего существа, они говорили о человеке так, как они его воспринимали магическим видением, то есть как о конгломерате энергетических полей, похожем на светящуюся сферу. Эту энергетическую сферу они считали нашей истинной сущностью, истиной в смысле неизменности энергии. Иными словами, маги были способны расширять границы своего восприятия настолько, что начинали воспринимать энергию прямо так, как она течет во Вселенной. При этом человеческие существа являются светящимися сферами и эта картина неизменна. Как бы маги не меняли возможности своего восприятия, всегда его результатом была светящаяся сфера чистой энергии. Любое чувство накопления энергии маги понимали как концентрацию ранее рассеянной энергии в жизненных центрах, о которой говорилось выше. Маги называли этот маневр перераспределением ранее рассеянной энергии. Для того, чтобы завершить это перераспределение, они и использовали магические пассы, которые, как это было доказано в течение тысячелетий, являются очень эффективным средством. Тенсегрити, современная версия магических пасов, дает тот же результат – сбор ранее рассеянной энергии, только без шаманских ритуалов. Перепросмотр Третьим важным предметом повышенного интереса для магов Древней Мексике являлся перепросмотр. Древние маги верили, что, как и магические пассы, этот процесс готовил основу для безмолвного знания. Для них перепросмотр был актом высвобождения прежнего опыта для достижения двух трансцендентных целей. первое соответствовать общему взгляду на Вселенную, жизнь и сознание. Вторая цель – сугубо прагматическая, достижение текучести восприятия. Общий взгляд на Вселенную, жизнь и сознание был таким. Существует неописуемая сила, которую метафорично назвали «орлом», и которую маги понимали как силу, которая одалживает сознание каждому живому существу, от вируса до человека. Маги считали, что орел одалживает сознание новорожденному существу, и существо увеличивает сознание посредством жизненного опыта до тех пор, пока сила не потребует данные ею назад. Все живые существа умирают, по понятию древних магов, потому что они обязаны возвращать данное им взаймы сознание. Увеличенное сознание возвращается тому, кто его дал. Дон Хуан сказал, что при нашем линейном образе мыслей, мы не спос... Дон Хуан сказал, что при нашем линейном образе мыслей мы не способны объяснить это, поскольку нет объяснения тому, почему сознание дается в долг и почему забирается обратно. Это установленный факт во Вселенной, а не все факты могут быть объяснены в терминах причины и следствия или цели, которая могла бы быть определена заранее. Маги Древней Мексики полагали, что перепросмотр означает отдавание этой силе, орлу, того, что она ищет, нашего жизненного опыта, но отдавание, контролируемое, позволявшее отделить сознание от жизни. Маги утверждали, что сознание и жизнь не являются нераздельно переплетенными, они соединены лишь обстоятельствами. Орлу не нужны нашей жизни, ему нужен только наш жизненный опыт. Однако отсутствие дисциплины в человеческих существах не позволяет им отделить сознание от жизни, и поэтому они теряют жизнь, тогда как могли бы потерять только силу своего жизненного опыта. Перепросмотр является процедурой, во время которой маг дает орлу замену за свою жизнь. Он отдает Орлу свой жизненный опыт, подробно излагая его, но сохраняя жизненную, если посмотреть на них в терминах линейных концепций нашего мира, абсолютно бессмысленны. Западный человек давно бросил всякие попытки серьезных философских рассуждений, основанных на выводах, сделанных магами нового света. Например, идея перепросмотра может показаться нам чем-то похожим на психоанализ. Столкнувшийся с перепросмотром ученый может принять его за одну из психоаналитических техник. Согласно Дону Хуану Матусу, человек всегда теряет из-за недостатков. Дон Хуан считал, что имеются возможности альтернативных отношений с Вселенной, жизнью, сознанием и восприятием, а то, что мы делаем сейчас, это только лишь один способ из множества. Перепросматривать для практикующих магов, значит отдавать непонятной силе, Орлу, то самое, что она ищет получить, жизненный опыт, то есть сознание, которое они увеличили за счет жизненного опыта. Дон Хуан не мог объяснить мне этот феномен в терминах стандартной логики и в терминах объяснимых причин. Он сказал, что ответ нужно искать в области практических действий, а все, на что мы можем рассчитывать, это совершение трюка без объяснений. Он также говорил, что есть тысячи магов, которые сохранили жизнь после того, как отдали орлу силу своего жизненного, своего жизненного опыта. Для Дона Хуана это означало, что маги не умерли в нашем обычном понимании смерти, а сохранив жизненную силу, переступили пределы этого состояния и исчезли с лица земли, отправившись в бесконечное путешествие восприятия. Маги считают, что когда приходит смерть, все наше существо превращается в энергию, в особый вид энергии, сохраняющий печать нашей индивидуальности. Он пытался объяснить мне это метафорически, говоря, что в течение жизни мы состоим из большого числа наций. Он говорил, что в нас есть нация легких, нация печени, почек и так далее. И каждая из этих наций иногда работает независимо от остальных. Но в момент смерти все они объединяются в единое целое. Он называл это состоянием полной свободы и говорил, что человек, освобожденный от социализации и синтексиса, ограниченных средств выражения, превращается в единую, очищенную энергию, улетает, испаряется, тает. Все что угодно в неизвестном, в бесконечности, превращается в неорганическое существо, которое имеет сознание, но не организм. Я спросил его, не если это бессмертие. Он ответил, что никоим образом это не бессмертие. Он ответил, что никоим образом это не бессмертие. Это просто вход в эволюционный процесс, где единственным средством эволюции является то, чем обладает человек сознание. Маги убеждены, что человек больше не может биологически развиваться, поэтому они считают сознание человека единственным средством для эволюции. Для магов превращение в неорганическое существо есть эволюция. Для них, говорил Дон Хуан, это означает новый, неописуемый тип сознания, который дается им, сознание на миллионы лет, но и оно в определенный момент должно быть возвращено дающему, орлу. Я спросил Дона Хуана, не являются ли неорганические существа, которые, согласно магам, населяют мир-близнец нашего мира, теми самыми развитыми существами, которые некогда были людьми. Он ответил, что они являются изначально неорганическими, так же, как и мы изначально являемся органическими. Но они были существами, сознание которых могло развиться подобно нашему, и оно, несомненно, развивалось. Но у него нет точных сведений, как это происходило. Наверняка он знал одно. Человек, чье сознание эволюционировало, становится неорганическим существом особого рода. Дон Хуан дал. Он всегда считал их только поэтической метафорой. Я запомнил для себя наиболее мне понравившееся. Это полная свобода. Я представлял себе это так. Человек входит в состояние, когда он становится самым мужественным, самым-самым-самым, какого только можно себе представить, и поделился своими мыслями с Доном Хуаном. Тот ответил, что я недалек от истины. Чтобы войти в это состояние, человек должен возвать к своей величественной стороне, которую человеческие существа имеют, но им никогда не приходит в голову воспользоваться этим. Вторым аспектом перепросмотра, как заявил Дон Хуан, является приобретение текучести. Он говорил, что за этим рациональным термином скрывается один из наиболее тонких вопросов магии – точка сборки, точка интенсивного свечения размером с теннисный мяч, которую воспринимают маги, способные прямо видеть течение энергии во Вселенной. Как говорилось ранее, человек для видящего является светящимся шаром, позади этого шара есть точка наиболее интенсивного свечения, маги называют ее точкой сборки поскольку они видят, как мириады энергетических полей, приходящих из Вселенной в виде волокон света сходятся в, этой точке, в света, сходятся в этой точке, проходя сквозь нее. Это слияние волокон и дает точке сборки такое свечение. Благодаря точке сборки, человеческое существо может воспринимать энергию, преобразуя ее в чувственные данные, которые точка сборки интерпретирует как мир повседневной жизни. Эта интерпретация происходит в терминах человеческой социализации и человеческих возможностей. Дон Хуан говорил, что перепросмотр – это высвобождение всего или почти всего опыта человека. В процессе перепросмотра, точка сборки слегка или сильно смещается, сила воспоминания толкает ее в то место, которое она занимала во время перепросматриваемых событий. Перемещение туда и обратно, из одного положения в другое, дают практикующему типучесть, необходимую для того, чтобы выдержать необыкновенные обстоятельства в его путешествии по бесконечности. Странности, которые никоим образом не являются частью обычного познавания человека. Перепросмотр, как формальная процедура, состоял в древности в воспоминании всех людей, которые знал практикующий, и всех событий, в которых он участвовал. Дон Хуан предложил мне для памяти составить перечень всех хоть первых. После того, как я написал этот список, он объяснил мне, как им пользоваться. Он предложил мне взять первого человека из списка и вспомнить, как проходила моя последняя встреча с ним. Дон Хуан называл этот процесс приведением в порядок событий для перепросмотра. Дон Хуан просил меня детально вспомнить все о встрече, заявляя, что это является своего рода тренировкой памяти, развитие способности запоминать все и надолго. Он говорил, что во время воспоминания могут всплыть существенные, относящиеся к делу детали, например, обстановка, где происходило событие. Как только событие приводилось в порядок, он говорил, что следует вспомнить все о местности и пространстве, войти в него, обращая особое внимание на физическую обстановку. Если, к примеру, встреча имела место в офисе, следует вспомнить пол, двери, стены, картины на них, окна, столы и находящиеся на них предметы. Все, что охватывается глазом, но потом забывается. Дон Хуан убеждал меня, что перепросмотр, как формальная процедура, должна начинаться с перечисления событий, происшедших недавно. Вспоминая о событиях в такой последовательности, самыми главными будут самые свежие, ведь их можно вспомнить в мельчайших подробностях. Дон Хуан говорил, что человек помнит события со всеми деталями, хотя и не осознает этого. Но орла интересуют как раз детали. Выполнение перепросмотра событий требует, чтобы человек глубоко дышал, поворачивая голову, например, справа налево, потом слева направо. Это можно проделывать столько, сколько необходимо для воспоминания всех деталей. Согласно Дону Хуану, маги считают, что благодаря дыханию, человек возвращает все чувства, растраченные им во время вспоминаемого события, и избавляется от оставшихся в нем нежелательных настроений и чувств. Именно во вдохах и выдохах считают маги, и лежит тайна перепросмотра. Поскольку дыхание является функцией, поддерживающей жизнь, то так человек может отдать отпечаток пережитого силе, дающей нам сознание. Когда я попросил Дону Хуана дать мне более понятное объяснение, он сказал, что вещи, подобные перепросмотру, нужно пережить, а не объяснять. В процессе перепросмотра маги находят освобождение. Объяснять этот процесс, значит бессмысленно рассеивать энергию. Его предложение относительно перепросмотра согласовывалось с его знаниями. Список с именами подталкивает память и отправляет вероятное невероятное путешествие. Логика магов состоит в том, что воспоминания только что прошедших событий готовит базу для воспоминания с той же ясностью и быстротой событий более удаленных. Маги считают такого рода воспоминания процедурой освобождения себя от прожитого, во время которой из за воспоминаний вытягивается громадная, великая движущая сила. Она расшевеливает энергию, рассеянную нашими центрами действий, и возвращает ее на место. Эта энергия бывает скоплена на периферии светящихся энергетических сфер, каковыми мы являемся. Маги говорят, что перепросмотр не только возвращает энергию, но и дает текучесть после того, как орлу отдают то, чего он ищет. Уражаясь мирским языком, перепросмотр дает человеку возможность увидеть в жизни повторы. Перепросмотр, вне всякого сомнения, убеждает человека в том, что он отдан на милость сил, которые в высшей степени иррациональны, хотя и кажутся на первый взгляд совершенно разумными. Маги полагают, что если человек хочет как-то изменить свое поведение, то это следует делать через перепросмотр, так как это единственное средство, которое может усилить, осознанность счет, может усилить осознанность за счет освобождения человека от невыраженных требований социализации, настолько автоматических, что их невозможно вычислить, их можно только увидеть. В этом и состоит причина того, что маги называют перепросмотр взглядом с моста. Требуется много времени, чтобы исчерпать список людей, так как он тесно связан с событиями. Иногда тот человек, которого перепросматривают, оказывается связанным с безличным событием, в котором не участвовали люди, но которое имело место в соответствующее время. В этом случае должно перепросматриваться само событие. Чего магии жадно ищут в перепросмотре, так это воспоминаний о взаимодействии, потому что в своей глубине каждое взаимодействие оказывается результатом социализации, которой они пытаются противостоять всеми доступными средствами.